Возможно, вы удивитесь, узнав, что, во-первых, создатель канала живой, что крайне удивительно, ведь прошло уже два года, а во-вторых, моему голосу, потому что видосов с ним не было, да и вообще все видео, имеющиеся на канале, это убогие аниматики до да миме в моем старом стиле, который очень изменился к этому времени, но можете считать, что я вообще другой человек, и я просто захватил этот канал. Ну так вот, всем привет, по кличке я для друзей ленивый придурок, который откладывает все, что может, а потом жалеет обо всех своих глупых отговорках. Примерно так я завалил в колледже экзамен по химии и зачет по истории, который все еще не закрыл, у меня скоро отчислят нахуй. Но к чему я это? Да к тому, что вы думаете, что я все эти два года вообще ничего не делал, да? А вот неправда. На самом деле я делал, но только вот не доделывал. Как уже было сказано ранее, пытался я начинать делать какие-либо аниматики или вообще видосы для канала, но постоянно откладывал это на другой день из-за своей занятости, убитых фламменталки и физического здоровья и за учебы. Спасибо ей большое! Именно поэтому у меня накопилась целая куча начатых мной аниматиков, которые я, к сожалению, никогда не закончу. Они мне просто разонравились и переделывать, я не горю желанием. Поэтому видос не будет еще пару лет. Всем пока!